Бывший премьер-министр Армении Гранд Багратян обратился на своей странице в Facebook к создавшейся вокруг озера Сиван ситуации. Гранд Багратян написал. Как известно, губернатор заявил, что по тоннелю Воротан Арпа вода не поступает в озеро Сиван. Послушайте, губернатор или министр, откройте хотя бы вентили, пусть вода из Воротана вместо Азербайджана течет в Сиван. Интересное предложение. Армянский экономист фактически предлагает оставить без воды оккупированные территории Азербайджана. Дело в том, что река Воротан из Армении течет в Карабах и прилегающие аннексированные районы, и открытие вентилей оставит без воды оккупантов. А самое то главное, предлагая перекрыть реку для азербайджанской стороны, Гранд Багратян признал истину, то есть, оккупированные Армении территории принадлежат Азербайджану. За что наше ему огромное спасибо. Хоть в такой форме, но правда все-таки выбивается наружу у армян. Гранд Багратян раскрыл истинные планы Армении. Им нужна только территория азербайджанского Карабаха. Ереванских армян совершенно не волнует жизнь карабахских армян.